Угу. Вы пришли, начинаете очернять, начинаете оговаривать. недавно сшились. Вы не улыбайтесь, это так и есть. Поэтому я его сшила специально для вас. Потому что такое может быть. Серьезно? Да. Тут, наверное, это невидимыми чернилами что-то написано. Я его сшила специально для вас. Комментарии вам давать не буду. Я специально для вас шила. У меня вопрос следующий. Я не буду на ваши вопросы отвечать. А сшила я специально для вас. Вы очерняете и оговариваете. Людей. Серьезно? Я Из... вам не обязана отвечать на что-то. Ну, отвечайте же. Ваши должностные обязанности это входит? У ну, меня на эту группу с времени нет. И говорю о том, о чем думает. Я вам не указываю, я вам напоминаю. Я общаться не буду. Я вижу признаки халатности. Проигрывают в игре, а я не играю. Я учусь. Проверка проведена. Я акт вам не присылала. Ютуба вообще нет доверия. Да, вообще, конечно, доверия нет. А еще показывают, как некоторые должностные лица на рабочем месте без маски сидят, да? Да. У вас кабинет, это не общественное место? А вот кабинет государственный или частный? Ну, ведь на вид на Ютубе же врут все. А как же вы можете утверждать, что там врут, если вы не смотрите надежные, да, надежные. свои люди? Вы проверку также по слухам проводили? Я не знаю, вы же там что-то писали там. Не знаете, а, говорите. Да. А кто нас рассудит? Закон, наверное, да? Mm -hmm. Ну так учусь. О, копия договора управления КНД. Благодарствую за комплимент. Будьте здоровы. Я вам про здоровье ничего не говорил. Рисуй себе любой протокол. И никто ничего не обязан доказывать. То есть вы даже собственника не установили. Как разъяснять, что ничего не ясно? Подарок от надзора. Подарок? Ну, как-никак, ну, ну, вроде как проведена. Она никак-никак. Вам Я... можно, нам нельзя? Нет, можно, но... Техника не выдерживает, когда слишком много обстоятельств без доказательств. Только человек способен выдержать. На этом наши полномочия все, да? Проверьте, будьте добры. Вы меня услышали, о чем я вам сообщила? -а -а. Вот это, да? Да? На да? Да. да, конечно. Какой-то лодка. -мо, мои фото тут. Один убирается страниц. Где печать сзади? Где количество листов. Недавно шилишь? Что? Недавно шили, да, дела? Почему дела у нас формируются? А по количеству? Граждан? По количеству ли? Я специально шила, скажем так, потому что такие граждане, как вы, приходят и вырывают листы. Поэтому она прошитая, для обезопас... чтобы обезопасить себя. Вы не улыбайтесь. Вы не улыбайтесь, это так и есть. Поэтому я его сшила специально для вас. Дела мы немножко формируем по-другому, а сшила я специально для вас. Да? То есть шире, чтобы я что-то не вырвал, да? Да, конечно, да. А, а потому, что, потому что такое может быть. Серьезно? Да. С моей стороны? С вашей стороны в том числе. Да. Вы меня сейчас обвиняете в каких-то действиях? Я вас не обвиняю в каких-то действиях, да. я вам объясняю именно то, что э, документ шит, да, чтобы вы не убрали оттуда какие-либо документы. А если бы смотрели. Я смотрите, комментарии вам давать не буду. Вы пришли не ознакомиться, не пожалуйста, ознакайтесь. Комментируйте ну, же. Ну, потому что меня, в принципе. Вы задаете вопросы, я вам отвечу. У меня вопрос следующий. Я вопросы, я не буду на ваши вопросы отвечать. Вы пришли ознакомиться с документом, пожалуйста, знакайтесь. То есть, если с моей стороны не было угрозы. Да, с вашей стороны угроза может быть в любом случае. Серьезно? А какая угроза? Есть факты, подтверждающие, что я когда-либо использовал какой-либо документ? Есть факты о том, что вы очерняете и оговариваете людей незаконно, не зная этого человека совершенно. Например? Например. Примеры вы прекрасно все знаете. Зачем я вам буду объяснять а, ну, ну, Конечно, нет. вы и так знаете. Знаешь, примеров нет. Примеры есть, и полный Назовите. Назовите. То есть, если бы с моей стороны не было угрозы, вы бы материалы дела вообще бы не прошили. Да? Они формируются. Не формируются а. немножко по-другому. Так, по-другому. Я да вам не обязана отвечать на эти вопросы. Ну, отвечайте же. Что это? Черню, какие-то личности. Интересно. Ой, где я черно? Бурлуцкого может, который меня психушка незаконно, он его решение отменить. Ну, вы знаете, я, честно сказать, не знаю, кто а? обвинял вас и в чем вас обвиняют. Я говорю, ну, Посмотрите вам. видео, все, все на видео. Да я не обязана смотреть видео. Не обязана, конечно. Конечно, я обязан. А вы скажете, у меня, аз... у меня на эту группу сирене нет. Глупости? Конечно. А вы сказываете свои предположения в отношении э, исходящих угроз с моей стороны? Вы обязаны? Ваши должностные обязанности это входит? Ну, давайте не будем говорить о моих. Мы я свои должностные обязанности говорите. знаю и говорю о том, о чем думаю и то, что знаю. А нужно и... говорить только в пределах своих полномочий я... и обязанностей? Извините, я не буду вас спрашивать, что мне нужно говорить, а что нет. Я спрашивают. Мне не Тогда не указываете. Я вам не указываю, я вам напоминаю. Mm -hmm. Вы же при исполнении должны напоминать? Мне не нужно напоминать, я прекрасно все знаю. Ну раз, знаете, а почему не должностные обязанности? Я обязанности соблюдать. соблюдаю. Да. А по-моему, вы их превышаете. Но это ваше мнение. Мы с вами просто раз договаривались, что вы прокомментируете материал проявления. с ни о чем не договаривались. Не договаривались? Нет. Опять я кого-то чернее, да? Насколько мне известно. Мы с вами договорились, что вы провели. Я с вами ни о чем не должна Вы попросили предоставить документы. Я документы предоставила знакомство. Кстати, не подскажете, вот Крисля Вадим Сергеевич, да, исполняющий обязанности. Да. А у него случайно родственника нет в прокуратуре, Кисля Владимир Владимирович. Ну, это вопрос не по мне, не, вы не знаете? Нет. Благодарствую. Ну вот, судя по тому, как вы прошили, я уже вижу, что вы. Э я вижу признаки халатности в вашей работе, потому что про нумерации страниц нет. Я вам еще раз объяснила. А я еще не договорил. Э, нумерации страниц нет. Э, печати скрепляющей нет. Подписи ответственного лица э, на этой скрепляющей бумажке нету. Печати нету, заверяющей подписи. Кто его материалы проверки проводил? Неясно. В смысле материалы проверки проводил? Кто материалы проверки проводил? Вы вопросы задавайте, пожалуйста, связано. Связано? Да. Хорошо. Ага. Ну, извините, я, видите, занят. У меня как бы этот Процессор не, не многозадачный. А -а -а -а -а. У меня один мозг, не, не, не 10 а -а -а -а. параллельных там в голове. Поэтому в могу выговориться. По вы хорошо, по существу. А по существу. Вы сказали, что материалы проверки вышивали. Почему нету нумерации страниц изкрепляющих код? Я не делала на, на этот вопрос. Почему? Повторяйте не будем. Не бойтесь? Да, послушайте. Хорошо. Посмотрите. Конечно. Материалы были сшиты ко дню, когда я вам звонила, когда я вам написала электронный У -у -у. адрес. К первому времени документы были уже заполнены для вашего отзнакомления. Ну вы не пришли. Ну посчитание не нужно. Я бы пришел, если бы у меня не было судебного процесса. Но вы бы сейчас не пришли, если бы вы не проиграли. Что? Я вот говорю что, что есть, все, что видел, все, что слышал. А, а где вы это слышали? Mm -hmm. Кто сказал, что я проиграл? Проигрывают в игре, а я не играюсь. Я учусь. У -у -у. Благодарствую за оценку. Буду лучше учиться. Стараюсь. что в чем-то сошлись. У -у -у. Исходя из ваших слов, я делаю вывод, что вы до моего... В заявления на ознакомление с материалом проверки дела не было, ну вот эти материалы проверки не были прошиты, и они были скор... прошиты. Эти я... материалы были подготовлены вам, в вторник. в среду я вам позвонила и сообщила об этом. Ну, Можете вот. послушать у себя на телефоне, посмотрите на своих угу. почте. У -у -у. У -у -у. Вот, правильно. А то, что вы делаете какие-то выводы, это ваше право. Вы подтвердили мои выводы, что до вторника эти материалы проверки не были прошиты. До вторника нет, не были, конечно. А я предполагаю, что они вчера были Но прошиты. Они прошиваются, когда отдаются в архив. Угу. Да. А в архив вы тоже без нумерации страниц, без подписи? Я вам объяснила, дела формируются. С номерами страниц и сейчас я вам его сшила для того, чтобы вас ознакомить. Угу. Формируется с номерами страниц, однако номеров страниц отсутствует. Я не формируюсь с номерами страниц для вас. А То есть для меня специально вы подготовили без номеров страниц? Правильно? Я специально для вас сшила, чтобы вы не вытащили никаких документов. Ясно, благодарствую. Я вам про здоровье ничего не говорил, Татьяна Николаевна. Ну серьезно, вы это. А я вам тоже, я вам что-то плохое сказала. Нет, Ой, все отлично. Нет. Я вам благодарствую. И вам. Пока времени хватать, всего хорошего. Благодарствую. Да, вам не болеть. Татьяна Николаевна, поверьте моему опыту. Кто только не пытался меня Антон вот такие... Николаевич, вы поверьте моему опыту точно так же. Я э, работаю здесь не первый год. Угу. Свои должностные э, обязанности я знаю. И поэтому здесь я думаю, ну если у вас есть какие-то вопросы, да, если у вас возникают вопросы, проверка проведена. На основании документов, ну это ваше право считать. Значит, оставляйте. Вы же проверьте. Я Само и... собой спорим, только... ...проверка проведена на основании документов, которые предоставила управляющая организация. За документы, которые они предоставляют, они несут ответственность. Серьезно? А кто эту ответственность будет выявлять и привлекать их к ответственности? Те самые прокуроры, которые... Вызывай прокуратуру, братан! Прокуратура. Вызывай что? Игорёк, прокуратура! ...на которых, которых невозможно не судить. Ну, еще раз говорю, если вы не согласны, пожалуйста, оставьте. Так я этим занимаюсь. Можете? Татьяна Николаевна, я для чего пришел? Чтобы ознакомиться с индиалом проверки. Я а, а то вы мне прислали какую-то какую бумажку, а, а не это, какую то ксерокопию. <звы> ну, на электронный адрес вы прислали. А вы же попросили на электронный, на электронный адрес предоставить, и перезвонить. Я вам и перезвонила, и на электронный адрес не, не я Не, про не это не вы... я не про это говорю. Я говорю про время намного раньше до этого. Я не знаю, а, то вы... есть вы прислали только акт? И... Я акт вам не присылала. Акт, он размещен в ГИД ЖКП. Не знаю, а, у меня как-то Я не помню. Ну, конечно. Не помню, как у меня акт очутился. Но а, я... Акт, акт я вам не присылала, потому что ага. все документы, они размещаются в единой систему. И там вы можете ознакомиться. Ну я вам скажу, что я на гиста не заходил. Ну, Значит, акт у меня откуда-то из другого. Не могу сказать, источника. У нас, из такого источника, потому что акт он размещен в общем-то. скрывать, она что. Вам бумаги не жалко вот это вот удостоверение журналиста уже седьмой раз разделе. Вот сколько обращений к э, нам поступает, сколько а -а -а. мы и распечатываем, потому что каждое обращение оно регистрируется отдельно. Пришлось, а этот протокол общего собрания только с 2006 -го года представила управляющая компания? Этот это протокол общего собрания размещен в системе ГИЗ ЖКХ, а то, что размещено в общем доступе по закону, мы не вправе там, запрашивать. Поэтому мы можем э, зайти в эту систему и посмотреть все протоколы, все документы, договоры управления, все, что есть в этом доме. Ладно. Также паспорт дома. А вы в курсе, что любая информация, размещенная на сайтах интернет, несет правовой нагрузки? Я не знаю, какая там, какую вы смотрите программу и какую информацию. То, что размещается в БИС ЖКК, оно не стоит правовой нагрузки. Если бы они разместили на YouTube или еще в какой-то другой системе, конечно, можно было бы... А, Сомниться, Да? Да. То есть, к ютубу вообще нет доверия. Да, вообще, конечно, доверия нет. Вы знаете, там про всех пишут, и про президента пишут, и про да? губернатора. А, и еще показывают, а еще показывают, как некоторые должностные лица на рабочем месте без маски сидят, да? Да, ради бога. Вообще того, врут в наглую. Вот вы знаете, когда был масочный режим и было поднимено, угу. вот все маски А сейчас нету, что ли? А сейчас уже все, нет, конечно. Что, серьезно? Да. У вас, ну, немножко может, то вы постоянно что-то переспрашиваете. Нет, я просто не, не в курсе. А, вы не в курсе? Конечно. А 네, что, отменили уже, что ли? Ну, ну, ну, Вообще-то э -э, отменили в общественных местах, возможно, и нужно одевать. Но мы не сидим в общественном месте. Мы сидим Правда? в кабинете вдвоем. У вас кабинет – это не общественное место? Ну, если вы вот пришли, видите, я маску одела, потому что я близко к вам стою. А вы государственный служащий? За а у вас кабинет государственный? Или частный? Нет, не частный. Конечно. Значит, общественный. Ну, логично? Да, нет, не логично. Нет? Нет. А нет. какой он? Средний? средний, Если к нам, средний, да? если к нам приходят посетители, у нас есть диван. Если вот, э, близко, вот, как мы с вами сейчас стоим, общаемся. А, да? По, да? а подскажите, надо... у вашего... А когда вы стоите в коридоре, и я сижу, вот, скажем, в дальнем у кабинета, почему я должна вас? Вопрос. А, то есть вы признаете, что вы были без маски? Тогда, конечно, я признаю, угу. что я была без маски, да? Потому что вы не заходили, не заходили в без... битву. Но ведь как на Ютубе же видите? врут все. В смысле? Ну вы же сами сказали, на Ютубе нет доверяет. Я не на Ютубе, не я просто. Да? Да? Вот да. ну, совсем? Совсем. А как же вы можете я сказать? Уверена, нет. А как а как же вы можете утверждать, что там врут, если вы не смотрите? А, то есть вы со слухов, да, все ориентируетесь? Сами не проверяете? Ну, это не слухи, это источники. Надежные, да? Надежные, свои да. люди? Ну, я не знаю, как свои люди, не свои люди, но... Вы проверку также по слухам проводили? Знаете, а там видно, что я по слухам проводила. Ну, не знаю, я еще знакомлюсь. А, да, знаете, я что-то не вижу этот... Эм... Я не вижу основных документов, я не вижу протокол общего собрания и протокол исследования. Говорю, протокол общего собрания размещен в системе ДЖКФ. То есть его здесь нет? Его здесь нет. Ясно. Отлично. Можно посмотреть. То есть вы смотрели на экран. А вы хотя бы распечатали его? Здесь ДЖКФ. Пошли нормальный документ. Так, вот его надо как-то... А как мне это вот... Расшить нельзя, чтобы я сфоткал полностью? Нельзя. Да нельзя. Держи вот так. У же есть какая-то инструкция по делу производства? Вы же чем-то регламентировались, когда сшивали материалы проверки? Там наверняка прописано, что нужно страницу там нумеровать. Я вам объяснила, почему я ее нумеровано. Они а все это специально делают. О, а тут река. А вы Гражданский кодекс, статья 19, знаете? Я знаю все. Что, что подписью является собственно наручная да, написанная без, фамилия. Без, без понятия, что там, чего, что здесь не нужно Это моя подпись. Напомню, ты Николаевна, моя подпись. Подпись, которая стоит в паспорте. Вы говорю, паспорта, вы, я насколько знаю, вы не приветствуете. В да? а смысле смысл не приветствуете? Ну, я не знаю, вы же там что-то писали. Там. Не знаете, а говорите. Ну, вы же говорите, что вообще там подпись такая, не такая, что-то еще. Это лично моя подпись, которая я. стоит я в моем паспорте. Я Российской Федерации. Татьяна Николаевна, вы меня неправильно поняли. Я вас не поняла, потому что стоит моя подпись. Вопрос: какой здесь? Я про вашу подпись сейчас ничего не говорил вообще. Я спросил, вы говорите. Вас что здесь не устраивает? Нет, подождите. Меня здесь я про этот документ вообще ничего не говорил. Я вот спрашиваю, вот вы показываете на мою подпись. Вот здесь, что знаю, я не знаю. Вас здесь что не устраивает? Меня? Да. Я считаю, что вот эта подпись не устраивает. Это вы считаете, а я считаю, что это подпись моя, та, которая стоит в паспорте. Российской Федерации. А кто нас рассудит? Закон, наверное, да? Да ради Бога, что там рассудит. Закон, я думаю. Пусть закон конечно. А закон гласит, что гражданин приобретает, и осуществляет свои права под своим именем, включающим фамилию, имя, отчество при наличии. Гражданский кодекс, статья 19. В совокупности с формулировками словарей русского языка данная статья означает что подписью является собственно ручная, написанная фамилия. Ну так, учусь. Сам не знал раньше. Там какая статья? ГК 19. Mm. Договор, оферты. А, ну это все мои. Копия, копия проверки, куративного единого платежа, копия протокола. Протокол. Копия. О, копия договора управления МКД, отлично. Сейчас посмотрим. Оп, и нет ничего. Uh -huh. <laughs> Не приложение, ничего нет. Шикарные такие документы. А, вот они. Оп, и есть да. Ага. Надо uh же. -huh. Ну, нумерации же нет, как я буду смотреть? Да, Должно быть написано, приложение номер один, да. по логике-то, а то идут что-то что в разнобой все. Ну, тем не менее, они есть же в Вот мы предполагаем, что вот это единственный честный человек, при представлении ну, это, этого ну, документа. Это ваше предположение. Угу. Угу. Не смотрели видео? А, вы же не смотрите это. Договор какой-то, посмотри. Ага. на другую квартиру. Потому что запрашивается любой договор, как и с собственником. Ага. Любой договор, да. ага. Значит, у вас тоже этот э, генератор случайных чисел работает, да? Как и в судах. А с собственником квартиры номер 16 нету, да, такого договора? Нет, я не запрашиваю. Мы запрашиваем любой договор... Э, Управление на договор первого дома подписано в дом собственника. управления подписано в дом Помещение на договор. Да, действительно, чупарец. Любой взял этот договор и все. Ну, потому что данное помещение, оно находится в данном договоре. Угу. Угу. А еще можно взять из другого дома и сказать, что данный дом находится в данном городе. Логично, ну, вообще? ваша фантазия границ, конечно, вы можете. Благодарствую за комплимент. Будьте здоровы. Угу. Что-то мне вообще не ясно, откуда эта легенда пошла, что я могу испортить какой-то документ. Я вот в своей жизни ни одного документа не портил. Ну, я не вправе вам бить, потому что... Вы не вправе мне не доверять. И не доверять, но есть, наверное. Ну не доверяйте. Ну не доверяю, да. Есть, он не причина. есть, есть причина, да? Он не доверяет. Здравствуйте. Конечно. Назовите, пожалуйста, хоть одну причину. Mm -hmm. Вы же так и не назвали. Причин у меня не было. Так. Да. Да. Назовите ну, хотя бы одну пожалуйста. Mm -hmm. Я, Я вам... не буду комментировать ничего. Ну как ну... Это бумаги, лично не... ну как? ну как? говорится, это указали обстоятельства, а как? не приводите. Выражаясь юридическим языком. Ну, конечно, не обязан. Никто не обязан. Вот как и управляющая компания предоставила протокол, а доказывает, что, он, что там имеются какие-то собственники, он соответствует законодательству, никто не обязан. Рисуй себе любой протокол. И никто ничего не обязан доказывать. Если бы этот протокол общего собрания был оскорен в определенном порядке, так, то бы как... возникал другой, ага. не было оскорен в определенном ага. порядке. А, а поясните мне, пожалуйста, чье решение я буду обжаловать, если невозможно установить личность ни одного собственника, потому что их нету в протоколе? А? Во-первых, в протоколе не будут все собственники, есть на той бюллетень. В бюллетене там личные данные, поэтому не, а вас, вас обяз... ознакомят с персональными данными именно собственников. Поэтому, если вы не участвовали в решении, да, не участвовали очень в общем собрании, либо голосовали против принятого решения, вы же вправе его отсловить в судебном порядке. Согласно жилищному кодексу, у нас же там все прописано. А почему тогда здесь ЖКХ размещаете, если я не имею права знакомиться? Мы ничего не размещаем, кроме uh -huh. материалов проверки. Uh -huh. да. Ну а материалов проверки имеются персональные данные других? А, в моих материалах проверок, в акте персональных данных нет. Кстати, вы обратите внимание, что там даже ваши фамилии нет. Серьезно? И, да, в акте проверки в вашей фамилии нет. Да. Также нет фамилии иных заявителей. То есть вы даже собственника не установили? Она что, а а по, Я почему? не вправе прописывать фамилию в акте. Да? Да. А почему заявлением вы тогда проводили проверку? По вашему. А как, а, по вашему это по кому? По квартире номер 16? Я что, похож на квартиру 16? Интересно. что, не только у меня одного фантазия безграничная. Это э, в акте прописано по обращению гражданина. Если вы не считаете себя гражданином, а квартиры там какую-то 16, то это ваше право. Mm -hmm. да. ну, а в акте, там, когда прописано на основании чего, то будет проверка. В приказе точно так же. что считаю опять статья 19 ГКРФ нарушена. Считаете, это ваше право, что вы считаете, mm -hmm. как считаете? Я считаю, что нарушено. Да? Вы что-нибудь поняли вот в этой таблице? Я все понимаю. Все так, понимаете? Да. Для меня это матрица какая-то. Вот ну, серьезно. это для вас матрица, для меня нет. А, вы, наверное, совместно, нет? Вы участвовали в составлении этой таблицы? Это вообще-то мы не участвуем в составлении этой таблицы. Как? Это ваше начисление по вашему живому помещению. Серьезно? У вас немножко сослухов, вы опять задаете вопрос. А вы... Нет, я расслышал, я просто удивлен. А вы удивлены, а я нет. Потому что для меня... Здесь в таблице ничего непонятного нет. Разъяснить сможете? Я вам разъяснять ничего не буду. Вы пришли О. ознакомиться с материалами проверки. Припев... Ознакамливайтесь, пожалуйста. Перепиваю, если еще сказать, что разъясните, все. О. Вы тоже много что-то Правда? У вас опять засмотрят что-то? Ну, а что? вы имеете в виду, что я много чего говорю и это Нет, не делаю? Я вам говорю, вы переспрашиваете. Возможно, у вас со слухом что-то. Я просто тоже интересуюсь, потому что как-то вы меня не слышите. Вы что-то спрашиваете, я отвечаю, вы меня не слышите, переспрашиваете. Это я объясняю. Все регулярно, да, нормально. Как угу. разъясняете, что ничего не ясно? Ну, может, для вас-то не ясно. А вы помните дело с, с листами убийцами два года назад? Я не помню дело с листами. А, я изобличил управляющую компанию. Э, извините, Мы. это относится к нашей проверке? Нет, нашей я просто с вами хочу по пообщаться. Я общаться не буду на Потому что это тоже, потому это меня... каждого касается, каждого да. жителя города Сургут, потому да. что на лифтах-то все ездят. Дело в том, что по лифтам, если у нас какие-то проверки, они проводятся со специализированными организациями самым местным. Угу. Нет, вы в этом плане молодцы. Вы выявили, что лифты используются с высшей срока эксплуатации, именно кабины, 8 лет. То есть опасно для жизни и здоровья это, жителей. Но, когда, но вместо того, чтобы... Самим рассмотреть административное дело о грубейшем нарушении лицензионных требований Вы почему-то передали королю Елене Петровне, которая вынесла устное замечание Ввиду малозначительности правонарушения Вы тоже считаете, что опасные лифты это малозначительные нарушения? Я вам по этим годам давать не буду Потому что это не касается нашей Именно той, которую вы пришли от ага. Благодарствую А вот самое главное вот так шикарно прошито дело. Тут, наверное, это, невидимыми чернилами что-то написано? И я нет. вам еще раз объяснила, я его сшила специально для вас. Дело а -а -а. будет формироваться, когда будет передаваться в архив. А вы его будете перепрошивать или так оставить? Я его, возможно, перепрошивать я не буду, но я его доведу, как оно должно быть. Дополнительно. Дополнительно, конечно. А, а сейчас на данный момент я его прошила дать для того, чтобы вы ознакомились. Ну, то есть, получается, у нас это тоже тут дело каши. То есть его надо досолить, доперчить и потом надо попасть. Решайте сами и будете... Так, я две скрепки не помню, где вытаскиваю. Вы можете их забрать, я вам их подарю. Серьезно? Да. Подарок от жилнадзора. Хорошо. Воздержусь, а то воспримемут, конечно. Общественному инспектору по борьбе с коррупцией. Хорошо. Руководитель хорошо. по городу Сырну. А подумайте. Благодарствую. Угу, не хорошо. дай бог, взятку эту. Конечно. конечно. Квалифицирует потом, потом будет говорить это. Конечно. Сам конечно. себя полил грязью черной. Ну, И в ютубе еще разместил. Давайте мы с вами э, просто, э, скажем так, э, если у вас есть какие-то вопросы э, к управляющей компании, к работе управляющей компании, вы, пожалуйста, приходите пообщаться, скажем так, в нормальном русле. Мы же никогда не отказываем. К нам звонят люди, консультируются, к нам приходят люди, мы их тоже консультируем. То есть мы с вами сможем поговорить ну, предмет нам. Но вот это все, вот зачем вот это все делать, я вот, допустим, не, не могу понять. Вы, не разобравшись в ситуации, вы пришли, начинаете очернять, начинаете оговаривать. Зачем? Татьяна Николаевна, ну, примеры, Антон примеры приведите, к примеру, пожалуйста. К примеру, не к примеру, вот понимаете, Например. проверка проведена, да, проверка проведена на основании... Ну, как-никак, ну, вроде как проведена. Она никак никак она проведена, еще раз говорю, на основании документов, которые предоставляет нам управляющая организация. Есть документы, которые размещаются в ЕЖКХ, это официальный сайт, который по Российской Федерации знаете, если есть какие-то вопросы, еще раз говорю, которые касаются, вы вправе к нам подойти, мы с вами переговорим, мы с вами обсудим. Если какие-то ну, вопросы возникнут, то есть будем их решать. Но не надо так, что за спиной, я понимаю, что вы сейчас это все записываете, что вы это все перефразируете, что это вы меня выставите в другом, в другом формате. Но поверьте, у нас здесь тоже записываются... Это а, все. И точно так же, то есть. То есть вам для... можно, нам нельзя? Нет, понимаете как? Можно, но на видео вообще-то снимают, когда дают разрешение. Вы это прекрасно знаете. Серьезно? У вас опять со слухом плохо. А, ну, норму право назовите. Вы понимаете, а то, что вы для вот сейчас лица. вы стоите, да, вы пытаетесь выйти на эмоции и просто ну, с таким-то стебом. У вас стебом? со слухом плохо. Да что? всего доброго! Подождите, подождите, Меня доброго. В... я вот как раз проверяю, давайте. записалось видео давайте правильно давайте. или нет. Давайте. Хорошо. Вы же сами у себя время отнимаете. Говорите, не комментируйте. Я вам еще раз говорю, то есть вы правильно подойти, обсудим, говорим, То есть вопросов нет. Таких, которые они нерешаемые, но скажем так, Сейчас подождите. Татьяна Николаевна. А то я еще раз буду перепроверять. Ну, не дайте, не пожалуйста, время. Смотрите, конечно. 200 секретов никаких нет. Вот оно есть. Смотрите. Все, у меня почему-то видео останавливается. Сейчас я перезапишу. Техника не выдерживает, когда слишком много обстоятельств без доказательств. Правда ваша решается. Только человек способен выдержать. Как у вас вот телефон же там Вот, вот здесь остановилась а, запись. Нормально. Не знаю почему. Все, передаю все? дело целости, сохранности, прошитое. Очень все хорошо. нормально. Благодарствую. Всего доброго, до свидания. До свидания. Ваше предложение принял по поводу прийти пообщаться. Я вполне серьезно. И я вполне серьезно естественно, без видео, без вот этих записей. Ну, пожалуйста, можете без видео со мной общаться. Нет, ну, а, ну, а зачем вот это? Ну, вы, вы, вы вправе решать с видео или с видео ради вам бы, общаться. А я, а я сам решу, как мне общаться. Ну, тогда, если вы будете решать без нашего мнения, ну, тогда уже... На этом наши полномочия все, Еще да? Ну, в этой ситуации мы просто, наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия все окончено. Благодарствую. Мне понравилось с вами общаться. Всего хорошего. Всего хорошего. Всего хорошего. До свидания.